Итак, добрый вечер, доброе утро тем, кто живет на других концах света, добрый день или добрый ночер, в общем, как угодно. У нас сегодня так сложилось, что мы немножечко поздно начинаем, и я ценю ваш подвиг. Я ценю ваш подвиг, что в пятницу вечером, в то время как вы могли заняться чем угодно, в том числе и эм, давить сурка на подушке, вы все-таки здесь. А раз такое дело, я вам обещаю, что сегодняшний наш с вами сегодняшняя встреча будет интересной. Итак, сегодняшняя тема, как вы уже поняли, как вы поняли по названию вебинара, это цель жизни. И почему я выбрала... это? это, скажем так, эту тему, почему я выбрала для нашего с вами вебинара, а он проходит в такой вот еще немножечко неоформленной школе самокоучинга, где мы с вами учимся тому, как обращаться с собой и с другими людьми. То есть мы научаемся в жизни эффективности. И для того, чтобы продвинуть ваше понимание, углубить ваше понимание этих двух важнейших аспектов, я взяла эту тему, потому что она не просто витает в воздухе, в буквальном смысле ее уже замусолили. Цель жизни, все говорят, найти себя. Вот кто встречался уже с, с этим понятием, что цель жизни – найти себя, и вот уже ищет, ищет, щупает, щупает, и, знаете, что-то никак вот в яблочко не попаду. То есть чего-то не хватает. Вот у кого есть такое ощущение, что чего-то в жизни не хватает, поставьте мне плюсики в чат. Вот у нас сегодня Натальи активны, Светлана. Угу. Открою вам, реально, уже сегодня открою несколько секретов. Сейчас, прям, прям кое-что вспомнила по ходу. Да, ну как бы пора уже познакомиться с собой. Познакомимся. Итак, от чего происходит, как обычно, мы смотрим подноготную этого состояния. Да? И прежде чем мы вообще перейдем к подноготной, я вам хочу сказать еще один такой момент, чтобы вы сразу включились в понимание того, зачем такая тема, почему такое ее раскрытие, и что это за такие вот легкие и приятные шаги к совершенному себе. Давайте себе представим, Просто себя сегодняшнего. И напишите мне, пожалуйста, в чат циферку 5, кто считает, что он сегодняшний в каких-то жизненно важных аспектах совершения себя десятилетней давности. Для того, чтобы легче было ответить на этот вопрос, вы сегодняшний совершите те ошибки, которые совершали 10 лет назад? Если нет, то пятерку. Если да, то двойку. И с другой стороны, вы сегодняшний в жизни действуете более эффективно, чем вы десятилетней давности или нет? Если выражение верно, то тоже ставите пятерку. Если неверно, то ставите двойку. Ага. Вижу, я, я, я, вижу, пятерки пошли, пятерки. Не уверена, что у меня были серьезные ошибки. Ну, мы сейчас не прям про серьезные, да, мы вообще. И два, и пять вот есть такие цифры, и двойки есть. То бишь, вы считаете, что когда-то в жизни вы поступали более мудро, чем поступили бы сегодня. Это двойки. Менее эффективно в работе это не то. Эффективность это КПД. Коэффициент полезного действия во, во всем не только в работе, больше, наверное, в отношениях, больше, наверное, про свою жизнь. Вот то, что Катерина выбрала материнство и считает, что она менее эффективна, зато она реализовалась, да, как мать. А многие, скажем так, ну, не будем сейчас прям совсем про материнство, просто ваш выбор – это выбор по сердцу. Да? Мы, в общем-то, выбираем то, что нам ближе. И если уж вы что-то выбрали, то нечего смотреть в то, что вы оставили. Смотрите в то, насколько вы эффективны в том, что вы выбрали. Угу. А ошибки десятилетней давности – это мрак. Да? До сих пор можно их хлебать. Это точно. А, так вот. А теперь скажите мне еще один ответ на, на вопрос, который привязан к предыдущему. Поставьте мне в чат семерки, кто 10 лет назад из вас знал, каким он хочет быть, и как жизнь повернется, и какие от него потребуют, каких качеств от него потребуют. Кто из вас 10 лет знал, какая вы должны быть для того, чтобы все у вас в жизни было гладко. И поставьте мне девятки в чат, кто не знал, какой она должна стать для того, чтобы жизнь была успешной. Такой вот сложный вопрос. Угу. Молодцы. Есть и девятки у нас, есть и семерки. Угу. Так вот, что я хочу сказать. В чем где у нас тут собака порылась? В чем секрет всего этого? Сегодня мы думаем, что мы знаем, какими мы хотим быть. Но когда приходит ситуация, она может от нас потребовать совсем э, других наших качеств, совсем другого нашего поведения, другого нашего состояния, другого отношения. И нам по ходу приходится трансформировать что-то э, в своем поведении, в себе, в своем восприятии. И поэтому наши радужные представления вчера о нас сегодняшней – это фантазии и идеи. И по сути мы на сегодняшний день реально не знаем, какими мы должны стать завтра. И когда вот это вот мы ищем себя, вот мы ищем себя по сути готового в завтрашнем дне, что вот мы наткнемся на что-то носом э, в себе причем. Наткнемся в себе на что-то носом, и это будет готовое что-то. Что-то испеченное, что-то, чему придана конкретная форма и конкретное содержание. И вдруг это содержание, типа мы нашли себя, оно начнет действовать активно из нас, активно плескать энергию активно решать какие-то наши жизненные вопросы, что-то там, нашу жизнь налаживать для нас. И мы такие сидим, так вот ждем, да, или там что-нибудь делаем. И все, ищем, ищем, ищем. Ищем, что мы найдем себя готового. И до тех пор, пока мы находимся в этом неосознанном процессе, который вот появился в культуре, до тех пор мы и будем в поиске потому что готово себя мы найти не сможем никогда. Напишите мне сейчас десятку в чат, кто готов, кто из вас готов с этой ситуацией поработать и найти ключ к решению этой задачи. Напишите мне десятку, потому что решение у задачи есть, и я вам, в общем-то, его уже подсказала. Оно подсказано в названии, и я сейчас в его пояснении тоже, в общем-то, чуть-чуть пропустила. Молодцы! Готовы тогда прямо-таки семимильными шагами? Молодцы, девчонки, я прям рада за вашу сегодняшнюю активность. Прям даже не пятница, можно сказать, сегодня. Прям даже как будто вы и не устали. М -м -м -м, рада. <с bearings> Мы за любой кипиш, да, кроме голодовки. Итак, когда мы думаем о себе, то мы для себя в первую очередь это себе прям сразу запишите, запишите на большом листочке бумаги и повесьте на всех дверях в своем доме. Пускай его читают все члены вашей семьи, этот листочек, и на нем напишите «я-я». «Самая большая ценность для себя». Точка. «Я» – второе предложение. «Я-единственный, настоящий и большой ресурс для решения любых задач». Услышали, записали. «Я самый большой». А, еще «самый надежный» нужно приписать сюда. Самый большой, самый настоящий ресурс для решения любых задач. И пускай все члены вашей семьи это читают, потому что так или иначе, это провалится в ваше бессознательное. И оно будет там жить, и оно будет там действовать. И когда вы или ну, кто-то кто из членов вашей семьи будет попадать в любую ситуацию неопределенности или определенности, но неуверенности, у него будет внутри выскакивать. Я самый надежный ресурс. А это значит, не надо бежать ни за какой помощью, не надо надеяться ни на чье мнение и не нужны ничьи советы. Потому что мы за советами обращаемся к другим людям, когда сами не уверены в своем мнении по поводу чего-то. Так вот, советы... Раз и навсегда, с этой секунды, с той секунды, когда у вас в бессознательное провалится эта фраза и начнет там действовать, вам советы не потребуются. Единственное, что дальше по жизни вам потребуется, это профессиональные консультации в каких-то жизненных э, ситуациях. Может быть, это консультация психолога, может быть, это консультация юриста, может быть, это консультация любого специалиста. Даже если вы, ну, то есть абсолютно любого, кому бы вы не захотели обратиться, энерготерапевта. Или, вот, пожалуйста, да, человека, который работает с обрядовыми практиками, вам нужно будет просто прийти на прием. Ну, кто чем, да, кто про что. У кого какой запрос, в какой период жизни. Но советы вам уже не нужны. Вы после того, как эти две формулировки в вас проваливаются, что я самый главный человек для себя, самый важный человек для себя, и я единственный ресурс, да, большой и надежный, уже нет необходимости никакой надеяться на то, что кто-то разбирается в ситуации лучше. Кто лучше вас понимает ваше состояние? Никто. Поэтому нужна только консультация профессионала, чтобы вы это взяли, применили на себя – а кто-то другой будет советовать, если и будет советовать, будет исходить исключительно из собственного опыта, собственного состояния на сегодняшний день и своих шаблонов, да, фактически своих ограничений. Поэтому пишем эти две фразы и реально развешиваем на все наши двери. Угу. Итак, что еще с нами происходит, когда мы находимся в процессе поиска себя? Когда мы ищем, ищем себя, вдруг нам что-то понравится, мы к этому прикасаемся, не развиваем это, ну то есть не вкладываемся в это, а начинаем использовать дальше каким-то образом в жизни, то получается так, что... Мы свой навык в этом аспекте не наработали настолько, чтобы он нам в обратку начал давать ресурс. Но уже начинаем этим делом заниматься. И тут начинаются у нас страхи, начинаются у нас неуверенность в себе, застенчивость, ну и, короче говоря, любые аспекты поведения, которые загоняют нас в угол. Отсюда приходит разочарование, потому что все дела, которые таким образом люди начинают, прикоснувшись, не углубившись, не наработав себя, они приносят разочарование в силу того, что не хватило знаний, умений, навыков на то, чтобы эта новая область обратно начала давать какой-то приток любого рода. Это касается, сразу хочу сказать, это касается даже всех купленных книг, которые вы прочли, всех курсов, на которые вы сходили. Если вы просто послушали, но ничего не сделали, но думаете, что просто послушав, это уже стало вашим навыком, не стало. Ни один спортсмен не стал олимпийским чемпионом в первый день выхода на спортивную площадку. Ни один музыкант не стал великим и просто даже не стал играть в первый день, когда взял в руки инструмент или сел за инструмент. Это не случается ни с кем. Но мы почему-то об этом очень, вернее, мы почему-то об этом не помним совершенно, а если и знали, то забываем. А мы все знаем, что для того, чтобы научиться элементарно шнурки завязывать. В детстве нужен навык, многократное повторение. Но мы это дело бросаем. Это приносит нам разочарование. И мы думаем, что эта область, я неправильно сказала, мы бросаем обучение и сразу переходим в применение. А потом думаем, когда разочаровываемся, что эта область не для нас. Этот стиль поведения не для нас. Эта работа не для нас. Это место работы не для нас, это должность не для нас, это профессия не для нас, этот человек не для нас. Скажите мне, пожалуйста, вот только честно, кто из вас в жизни встречал такое, что встречал такую ситуацию, что человек вам сильно понравился, и у вас даже начались отношения, вот я сейчас переведу в такую да, личную сферу, и у вас уже начались какие-то отношения э, с ним. Какое-то время они были, но ключевой момент, что он вам нравился, не просто так вступили в отношения. Э, отношения были, а потом вы вдруг понимаете, потом уже, что человек не для вас. Напишите мне плюсики сейчас в чат. У кого были такие ситуации? Да, молодцы, девчонки, вот зафиксировали эти выражения. Отлично. Отлично. Угу. Так вот это то же самое потому что все к чему мы прикасаемся все требует работы все требует работы над тем к чему мы прикасаемся вот он встретился этот человек но он реально на своей волне мы на своей волне это как пример и он, будучи на своей волне, каким-то образом, исходя из своего понимания того, какие должны быть отношения, он действует. А вы, не выпекая отношения, не делая из этого котлетку, не вылепливая, не выдерживая да там на сковородочке, не на сковородочке, ну, не делая этого, как вы хотите из фарша получить, пардон, котлету, это вот второе, это из другой области пример. Сначала было про спорт и музыку, а это вот теперь про котлету. Эм... Никак. Сразу прямо отвечаю. Вот это просто невозможно. Все, к чему вы прикасаетесь, для того, чтобы оно стало для вас ресурсным, это надо сделать самому. Я так понимаю, у нас сейчас в чате в основном представительницы женского пола. Да, вижу. Поэтому буду обращаться в большей мере к женщинам. Если есть мужчины, дайте знать, я буду вас учитывать. В записи, скорее всего, мужчины посмотрят, поэтому я в любом случае буду вас учитывать. Что-то я забыла. Угу. Так, что у нас тут в чате? Оценивала себя по отношению к его родителям и стала не по себе и по его опыту, наверное, самостоятельности, и хотелось более взрослого. Ошиблась ужасно. Ну, что касается мужчин, да, здесь можно так жестоко ошибиться, но хочу вам сказать... Сегодня у нас не занятие школы счастливой жены, сегодня у нас больше школа самокоучинга. но про мужчин тоже скажу, что в итоге, в своем пределе, в ультимат понимании нет ни одного человека, который не меняется всю свою жизнь. Никто еще в этой жизни не, не был заморожен, ни на какой стадии. Вы соприкасаетесь с этим человеком, и вы оба меняетесь, и вы меняетесь, и он меняется. Поэтому если вы хотите этого человека оставить в своей жизни, его тоже надо выпекать. Смотрите на него, и как в этом мультике «Мадагаскар», да, там этот лев был голодный, смотрел на своего друга, по-моему, он был этим зеброй, и ему виделись стейки, стейки, стейки так и вы смотрите на человека, даже на начальника, не только на своего мужчину, и на подчиненного, и на другого коллегу. И видите там котлету, а вернее, видите просто фарш, из которого вы сделаете нужную котлету. Потому что в процессе выстраивания вот этого канала отношений вы вылепливаете свою собственную жизнь, и вы вылепливаете себя в том числе себя совершенного, который наиболее совершенным образом может обращаться с другими людьми. Знает, каким он должен стать, для того, чтобы это волшебство происходило. Дальше. Чаще всего, когда мы тоже находимся в поиске, мы очень много лазим по интернету. Это прямо на сегодняшний день, это бич. Еще несколько лет назад, когда интернет не был, у интернета не было такого бума, ну, несколько, это ну, буквально даже лет 8 назад, у интернета еще не было такого бума, как сейчас, а уж 15, так тем более, все читали. И все читали какие-то вот эти вот бульварные романы, они так и называются, все читали бульварные романы. И в этих бульварных романах утопали, находили там для себя какую-то отдушину и, ничего не делая, мечтали о том, что они станут такими же или в их жизни произойдет что-то похожее. И все искали, искали и искали. Уважаемые мои слушательницы, да, поиск – это здорово, но я вам дам несколько ключей к тому, как как перестать искать и уже начать жить, то бишь уже перейти в состояние быть. Итак, когда вы в поиске, вы шастаете по женским, мужским форумам, по социальным сетям, и женщины слушают других женщин, подсказки, те же самые советы, а мужчины слушают других мужчин, применяют это в своей жизни, у них ничего не получается, и вот так вот они сидят у разбитого корыта. Люди, которые довольны своей жизнью, их единицы. А знаете почему? Почему единицы тех, кто доволен? Напишите мне. Почему так получается, что люди в основной своей массе, ну, буквально все, но ну не очень довольны своей жизнью? Так, что у нас тут? потому что действует это, видимо, ответ на какой-то из предыдущих вопросов. Окей, вы задумались, я отвечу. Потому что просто не знают. Вот, чего-то не хватает. С детства знали, что с ними все в порядке, они супер благодаря родителям, видят другие примеры. М -м -м. М -м. Да, это все верно. Запрограммированы так. Круто, кстати говоря, по поводу программирования, да, видеть во всем не до многоточия. Не до многоточия. Люди, во-первых, не знают, чего они хотят. А если в реальности, что им нужно не то, что им из телевизора диктуют, что это им пригодится, или это круто, или это красиво. Они реально не знают, чего хотеть, для начала так. Потом они не знают, что с этим делать, даже если они это получат. И они не понимают себя, каким, какая их собственная жизнь, в каком образе им понравится. То есть люди не знают себя. И мы начинаем хотеть каких-то джинсов, какой-то фигуры, каких-то, ну, не скажу, духов, да, ну, то есть каких-то гаджетов, каких-то атрибутов, какого-то стиля жизни, какого-то места жизни. И совершенно не даем себе отчет, и что мы дальше с этим будем делать. Окей, okay. пришло это, допустим, в жизнь человека. Пришла в жизнь человека большая квартира, он давным-давно хотел. Бац по наследству досталось случайно. А ему надо ли эти восемь комнат? Или он ими пользоваться не будет? А убирать их надо, а это время. И так, практически во всем. Мы покупаем себе какой-то гаджет, потому что это круто, совершенно не имея критериев выбора этого самого гаджета. Напишите мне сейчас э в чат тройки, ну, фигура точно хочется, да. В чат напишите тройки, кто точно знает свои требования к своему будущему гаджету то есть что он должен обслуживать и каким конкретным параметрам он должен отвечать. Вот кто точно знает, а кто знает не точно, а просто хочется что-то, что-то, что-то, напишите мне единицы. Вот Ирина точно знает. Я что могу, но не знала, чего хочу, да, так много лет. Да, приблизительно у нас с вами сейчас будет такой вот разброс пополам. Но хочу вам сказать, что даже те, кто поставили тройки и думают, что он точно знает, э, вот, да, думают, что он точно знает, скорее всего, знает только тот аспект, что его не устраивает в том, что есть сейчас. И все. То есть он точно знает свои неудобства и что он хотел бы улучшить. Он просто, как правило, люди не знакомы с тем, что на самом деле лучше. И только да, хороший консультант в магазине откроет вам на что-то глаза. а Вообще лучше всего просто попробовать различного рода, ну, это в качестве гаджетов, да, попробовать различные э, гаджеты для того, чтобы понять, что действительно, какой из них будет обслуживать ваши, э, ваши интересы. Ну, например, не делая сейчас никакой рекламы никому и антирекламы тоже, просто хочу сказать, что э, моя э, такая вот, да, моя линейка в качестве образца пользования гаджетами была такая – Обычные телефоны, обычные-обычные, потом раскладушки, раскладушки-раскладушки, потом сразу iPhone. А гаджет – это вот все вот эти вот, вот... Ну, короче говоря, вот эти вот штуки. Поняли, да? Потом сразу iPhone, который меня подвел буквально через год. Чуть я не была съедена медведями в лесу. <смех> Прям по-честному. После этого был Samsung. То есть я, когда наткнулась на огрехи айфона, я точно поняла, чего я не хочу. После этого был Samsung. Какое-то время. Он отвечал практически всем моим требованиям. Пока я не поняла, чего мне в нем не хватает. После Samsung, представляете, сегодня Huawei. Никакой не iPhone, никакие не понты, никакой не Samsung, но он обслуживает мои интересы в десятки раз, в десятки раз лучше, чем ну, вот чем даже два предыдущих да, таких мировых тренда. IPhone, у айфона быстро садится батарейка, и э, у айфона не продумана система перезагрузки для обнуления. Я действительно не смогла сбросить настройки. Э, я действительно осталась ночью, в глухом лесу, потому что навигатор меня туда привел, я в песок зарылась, потому что это была вообще не проезжая дорога, а я ее не видела. Песчаная дорога, это был глухой 50-километровый лес сосновый. Айфон, вдруг у него поехала крыша, он начал писать, что перегруз программ, и поэтому он не дает мне звонить с вот этим МЧСникам. Я стерла все программы, какие были, и он все равно писал, что эти программы там установлены. Вот. В итоге я дозвонилась им честникам, они мне сказали сидеть тихо, потому что я в диком лесу, и там ходят медведи, выключить машину, и дождаться утром они пришлют лесников, которые меня найдут. Как, как только я выехала из этого леса утром, понятное дело, что iPhone был заменен, Ближайший же день, когда я доехала до, э, вот этого, до торгового центра. И на сегодняшний день, какие бы крутые iPhone не выпускал модели, я уже побывала в ситуации настоящей опасности. Настоящей. Пешком ты не выйдешь из машины. И даже тебе 10 километров пройтись, ну подумаешь пару часиков, ты не можешь идти, там медведи ходят. Да, была такая история в моей жизни. Я сейчас вам этот пример привела. Зато экстрим есть, что внукам рассказать. Вот вам рассказала, да. Жить действительно нужно у розетки или с собой носить дополнительное подзарядное устройство. Ну, это я вам объяснила, в чем дело, но пример этот э, был приведен с гаджетами, да, вот как они, как эта история развивалась, э, только для того, чтобы привести в пример, что вначале, когда мы что-то э, в своей жизни делаем, даже не только покупаем, делаем, мы не знаем, оно нам надо или нет. И вся суть в том, что история покажет. А вернее, жизнь покажет, в чем правда истории. Не хочу ничего про те же самые фоны. Я смотрю, там народ, да, у них битва. Huawei 4 мА, у меня 5. Так, про iPhone. Навигатор был не у айфона, навигатор был в машине, а iPhone не давал мне возможности позвонить. Кстати, с тех пор я всегда ношу два телефона. И один из них, один я вам показала, а второй самый простой, который точно не подведет. И мне это стало понятно только после того, как я побывала в этой ситуации. Так вот, что бы мы в жизни не делали, для того, чтобы понять, оно нам подходит или не подходит, конечно, к этому надо прикоснуться. Конечно, через себя это надо пропустить. Но однажды, что-то поняв про критерии, про критерии того, что вам нужно, сейчас слышите, да, на что я перехожу, куда мы сейчас переваливаем нашу, нашу лодку, наш корабль. Однажды попав в какую-то ситуацию, вы оттуда вытаскиваете критерии, которые реально влияют на это, на все. И однажды критерии вытащив, вы их уже не выпускаете из ваших зубов. Да, ну нафиг такой, экстрим с медведями, это точно. То есть лучше попробовать, чем долго выбирать. Однозначно, можно брать в аренду, можно еще там что-то делать, да, можно покупать-продавать, но это дорого. Можно купить БУ для того, чтобы понять, если уже про гаджеты, но мы уже перевалили на другую сторону. Можно купить БУ, попробовать и продать. Маржа будет очень небольшая но зато вы кое-что поймете про ваши критерии. Много раз это повторять не надо. Как правило, в каждой области жизни, в каждом ее отрезке, в каждом ее аспекте достаточно один раз на что-то наткнуться. И все, и там сразу целая палитра критериев. И эта палитра критериев из жизненных ситуаций в отношениях как с критериями, хороший вопрос, Светлана, точно так же. Вы натыкаетесь на какой-то затык, да, который вам не понравился. Вам не понравился, как повел себя человек, и вам не понравилось, как повели себя вы. То есть не отработали ситуацию так, чтобы она перешла вам на пользу. Что оттуда вытащили? Критерии того, что вам не понравилось. Критерии того, как складывалась ситуация, вся цепочка, что зачем шло, что за собой потянуло что, и там всегда. Ну, вы все умные люди. Вот я, честно говоря, приверженец такого выражения, что дураков-то нет, есть умственно отсталые, а дураков-то нет. И любой человек, у которого есть хоть маломальский, хоть какой-то опыт, а это уже к 15 годам в нашей жизни он у нас есть, мы схватываем всю картину целиком. И мы понимаем, что вот тогда, там какое-то время назад мы сказали такое-то слово, и это дало возможность человеку или дало, дало право вести себя потом вот так, а потом вот это вот было вот так. Мы это схватываем все. Тут, как говорится, даже мне не рассказывайте, что я этого не понимаю. Очень даже все мы все хорошо понимаем. Но у нас есть так называемые психологические защиты, и мы говорим, мы себе говорим «не помню», или «не понимаю», или «не хочу знать», или «не хочу с этим разбираться, это сложно», Пойду я регрессировать в свою прежнюю картину мира, в которой красивые герои из тех самых рассказов, которые мы читали в метро. И мы не развиваемся только в том случае, когда сами приняли решение не развиваться. А психологическая защита нас бережет от чего? От психологических травм. А психологическая травма, когда у нас возникает? Когда мы не справились с ситуацией. А когда мы не справились с ситуацией, не знаем, как с ней справляться. Поэтому зачем? Бессознательно говорит, зачем сейчас я тут буду в этом разбираться? Я все равно в этом ничего не понимаю. Пойду-ка я лучше помечтаю. И в процессе вот этого мечтания. И происходит поиск, где же я буду эффективно, где я буду, или эффективен, если это мужчина, где я буду конечен, где я буду вот, где я буду уже готовый и испеченный, где я во всем разбираюсь, где мне известны критерии, где я буду успешен, где по отношению ко мне все люди будут обращаться так, как я этого хочу, где все так, как мне сладко. А ситуации, из которых мы не вышли в короне, мы оставляем, а очень часто забываем. Так, что у нас тут в чате? На что вы намекаете, мужчин тоже надо пробовать? Ну, смотря что вы имеете в виду под словом пробовать. Общаться – это уже проба. Так, что тут? Ага. Конечно, вы не поймете, насколько хорош человек, если вы просто видите его внешность. Надо окунуться в его внутренний мир, поговорить надо. Так, что дальше? Толкните мне чат, я не вижу низа. Угу. Да, перекладываю информацию на отношения. Да, до первой встречи с медведями лучше уже попробовать разово. Ага. С возрастом развиваемся. Угу. Установленный ранее критерий, как себя сподвигнуть на перепроверку и стоит ли делать так, как думаете? Не совсем поняла вопрос, стоит ли делать так, как думаете и сподвигнуть себя на перепроверку. Мы с вами на нашем закрытом вебинаре будем себя подвергать перепроверке. И я расскажу, как это делается. Я, в принципе, эту технологию уже давала на каких-то... Спасибо, спасибо. Так, что у нас тут? Я эту технологию давала уже каким-то образом, хотя прям совсем про, пере... про перепроверку не вот прям совсем про перепроверку критериев не помню, но вообще вообще те, кто учится у меня, те кое-что кое уже начали понимать. Скажем так, их компетенция и компетентность однозначно растет. Ну, потому что услышать все вот эти вот технологии, даже если вы две трети забудете, даже если вы все забудете, одно запомните, то ну, оно все равно начинает вас жить хоть как-то маломальски, даже если вы с этим не работаете. А если вы с этим работаете, вы себя выпекаете. Вопрос: как убрать защитный механизм? И опять знать и помнить. Угу. Как убрать защитный механизм? Хороший тоже вопрос. Думаю, что он всем интересен. Защитный механизм когда он срабатывает, вы его вы не отдаете себе отчета в нем. Его убрать можно только двумя способами. И вы все их знаете. Это или психоанализ, или бихевиоризм. То бишь в тех областях, которые вам не нравятся, берете копинг-стратегию, берете другого человека или актера, или героя, надуманного. Берете его самые совершенные методы действования в таких ситуациях. Ну, то есть... С каждой ситуацией может ассоциироваться какой-то человек, который наиболее успешен. Берете и копируете от и до. Нарезка миллиметровая, Светлана и все остальные. Раскадровка по одной секунде. Прям делаете раскадровку. Как повернулся, как сел, как посмотрел, как вдохнул, что сказал, что сделал перед этим как себя подал, как себя спозиционировал, что перед этим подготовил, да, как расслабился, как не расслабился. Короче говоря, раскадровка по миллиметру. Поэтому берете просто купинг-стратегию и э, ее прорабатываете. Просто посмотреть один раз тоже не пойдет. Отрабатывайте перед зеркалом, без зеркала. Просто вживайтесь в этот образ. А потом он станет вам родным. В принципе, мы все по жизни мартышки. И я не боюсь этого слова, потому что так оно и есть. Мы все по жизни кого-то копируем. Учимся каким-то способом поведения, просто выхватывая их из культурной среды. Либо что-то у нас получается спонтанно. Так что, пожалуйста, побыть мартышкой, да для себя любимой, Здорово, ради бога, даже нужно и полезно. Это то, как убирать защитный механизм. Так, что еще? Что еще, когда мы находимся в поиске себя? Это, кстати, вот эти вот опорные моменты, которых я касаюсь, они вам для того, чтобы вы поняли, у вас этот процесс сейчас, э, на сколько баллов происходит, то есть насколько вы создаете себя или насколько вы ищете себя, это вам для вашей самой диагностики. И если на все предыдущие ответы вы хоть где-то у вас цепануло, да, это у меня есть, ну значит, просто с этим надо обязательно работать. Иначе можно так реально же прождать самого себя всю свою жизнь. И даже наткнувшись на те элементы, которые про вас, вот так вот они могут уйти. Потому что вы с ними, то есть потому что там не проработаны критерии, и вы не углубились в навык. Сейчас, еще водички хлебну. Одну секунду. Дальше. Даже сейчас не задам вопрос. Вернее, я задам вопрос, но не надо даже писать в чат, потому что ответить в чат это слишком большая смелость. Самому себе просто так ответить можно сказать это впустую. Ответьте, э, дайте ответ на вопрос, который я сейчас задам, в качестве ответа перед девочкой или мальчиком, которыми вы были в 10 лет, надежды там в 10, в 13, перед человеком, который вот испытывал надежды, перед человеком, который, у которого реально была вся жизнь впереди, вот на исповеди у этого человека, у себя десятилетнего, чтобы вы ответили на вопрос. Вы знаете на сегодняшний день цель своей жизни или нет? Мне не надо на исповеди перед десятилетним собой, что вы сделали со своей жизнью за все то время, которое вы ее жили, со своей не в жизни, понимаете, да, а с крен, а со своей жизнью. Вы о ней рассуждали? Как часто вы говорили себе, что я не способен или не способна? Как часто вы прятались из боязни? Ну, то есть страх преодолевал, и вы что-то не делали. Как часто что-то не делали из-за прокрастинации, такое модное слово, а правильное понимание у организма не было ресурса уже на преодоление, и никакая сила воли не могла на вас воздействовать? Вот на исповеди у себя самого. Ответьте себе. Нам в чат не надо. Ну, кто хочет, может написать. И еще один вопрос. Это, кстати, вот этот вот исповедь, это один из критериев оценки. То есть любой аспект можно взять и критериям оценки, то есть сейчас правильно сформулирую. Себя можно оценивать в своих глазах за своими же психологическими защитами, в том числе за защи... за такой защитой, как рационализация. Можно себе отвечать все, что угодно, да? 10 бочек арестантов. Можно себе сказать, что у меня пока не получается, это обстоятельства такие, это потому что, потому что и потому что. Это все рационализация. А Правильный ответ будет не просто себе самому, а действительно в важном аспекте вашей жизни отвечайте не себе. Это еще один секрет, который я вам сегодня прямо сейчас подарила. Того, как оценивать, секрет того, как оценивать свою собственную успешность в любом, в любой области. Будь то отношения там, с мужчиной, с женщиной, с с теми же коллегами на работе. Ну, в общем, все, о чем сегодня уже говорили. <coughs> Сейчас, секунду. У меня сегодня лекции, у меня по пятницам лекции, если вы помните. И я прямо-таки на крыльях с лекции лечу на наш с вами вебинар пятничный. И сегодня было открыто окно, и я прям даже уже почувствовала, что меня продуло. Поэтому я сегодня буду прям <coughs> слегка покашливать. Вы, наверное, слышите, у меня голос чуть-чуть срывается. Вот. Так что идете к себе на исповедь часто не ходите замылиться ходите только в очень очень важных моментах для себя в своей жизни. Дальше что? А дальше у нас еще один аспект. Когда нам в жизни и тоже здесь смотрите насколько баллов это в вас присутствует, да, насколько от 0 до 10 баллов, можно, можно в процентах. Да? Что в жизни вы далеки от собственных фантазий о себе. То есть вы хотели бы быть вот такой, да? вот такой вот умеющий выпекать чизкейк а в мечтах. Ну, то есть в жизни вы хотели бы быть а в мечтах ваших, а, а по факту вы не умеете делать чизкейк. То есть насколько вот эта вот дистанция между собой реальной и собой желаемой, насколько она далека. Если эта дистанция далека, то сразу вам могу сказать, вы реально не знаете, чего вы хотите. По поводу, опять-таки, названия нашей сегодняшней темы. Потому что если вы о чем-то конкретно мечтаете и вы еще не там, это значит вы мечтаете немножечко не о том, что реально про вас. Можно мечтать о себе, метр восемьдесят рост, девяносто шестьдесят девяносто, ходящий по подиуму. Ну немножечко неправильный пример, но все-таки. Но если вы до сих пор не на подиуме ну, значит, наверное, не про вас, потому что ваше бессознательное все равно знает, что этот образ жизни, когда ты работаешь, связан с таким количеством э, аспектов, которые вам притят, что вы туда и не двинетесь, а наоборот сделаете все прямо противоположное этому потому что подиум – это переезды, это недосыпы, это вечная смена э, временных поясов, это у тебя никогда нет личного времени, это ты всегда подчиняешься чему-то вкусу и приказам. Э, ты не можешь даже поговорить элементарно родным позвонить, ты не можешь позвонить детям или родителям, потому что у вас, когда ты можешь позвонить, они глубоко спят. И все в таком формате. Это значит для вас семья и отношения, значит, больше, чем 90-60-90 и подиум. То бишь, если вы мечтаете давно, долго, и вы еще не там, это значит, вы фантазируете, просто тратя свое время, фантазируете не о том, для чего вы реально созданы, и это еще один ключ к пониманию себя. Я обещала сегодня уже дать несколько ключей. Посмотрите в те области, это уже следующий ключ, посмотрите в те области, которые вам с огромным удовольствием даются и легко. Может быть, там начать себя создавать? Может быть, там делать котлетку? Так, Следующий, следующий момент самодиагностики – это э, палитра людей, то есть разнообразность людей, с которыми вы можете общаться. Это очень хороший показатель, потому что если вы реально уже в себе, в своей цели, в понятии о себе, в, то есть вы реально самореализуетесь по процессу. Самореализуетесь. Вы можете общаться с любым человеком, с кем, с кем угодно. И с маленьким, и с большими, и взрослым, и с старым, и со статусным, и с бомжом одинаково. Потому что уже нет поиска, уже вектор не направлен вовнутрь а вектор направлен наружу. Это очень такой чувствительный калибровочный инструмент. То есть чем больше типов людей существует, с которыми вам легко общаться, тем ближе вы к себе самой. С кем вы можете общаться, дружить, тусоваться, не побоюсь этого слова, все что угодно. Так, следующий калибровочный момент – это принятие решений. Вот эм, у нас, кстати, по принятию решений уже был вебинар с вами. Но сейчас я приведу это как калибровочный момент. Если вам сложно принять решение в своей жизни, касающиеся каких-то глобальных аспектов, и вам нужно обязательно посоветоваться, и еще раз перепросоветоваться с кем-то еще, то это говорит о том, что вы опять-таки в поиске. Человек, познавший себя, не нуждается в долгих раздумьях. Оно для него естественно, как пойти водички попить. И в русском языке есть такое выражение, как пить, дать. Так просто, как пить, дать. То есть, вот, пойти попить водички. Или просто дать воды. Оно не становится вопросом. То есть человек живет в каком-то естественном самопроявлении, в легком. У него все вот эти вот все шаги, это все решение. Он все, он все время принимает какие-то решения. А если у него множество вопросов, что ему делать и где и как ему быть, то это значит, что вы находитесь как раз в поиске. А еще, кстати, если вы долго думаете над своими жизненными задачами, то в итоге поступаете неправильно, потому что поступаете от ума и от чужих советов. А это далеко от вас настоящего или вас настоящий. Еще один калибровочный момент, когда предлагаемое извне решение, допустим, это не был совет, допустим, это была настоящая консультация. Вы на нее собрались, вы за нее заплатили денег, вы туда пришли. Вас продиагностировал человек и выдал вам какую-то четкую рекомендацию но она не лежит в, вашей, как бы в вашем культурном пласте. Ее нет. Этой рекомендации она туда не вписывается. Какой-то ну, не сочетается с вашими традициями, еще что-то, и вы берете эту рекомендацию и выбрасываете. Вот если с вами такое тоже случалось, либо это не рекомендация, а вы где-то услышали, увидели или Посмотрели интервью с очень успешным человеком, и там четкие были даны указания, как поступить в какой-то ситуации, которая сейчас про вас. Но вы послушали и сказали, ой, это мне не про меня, это не для нас. Вот если с вами такое происходит, хотя бы иногда, когда вы реально слушаете успешного человека и говорите, ой, что-то это не про меня. Это тоже значит, что вы в поиске, что вы еще не, не, не строите дом, а ищите дом. Вот сейчас пришла такая ассоциация. Не строите храм себя, а ищите храм себя. А кто же ваш храм, кроме вас, еще построит? Так. Следующий калибровочный момент, смотрите, я вам сейчас накидаю огромное количество, посмотрите, что у нас тут в чате. А в чате у нас тишина. Окей, ладно, я продолжаю вас развлекать. Сейчас я вас продолжаю развлекать. Следующий калибровочный момент, если вы читаете массу литературы по совершенствованию, но никак не можете вычленить что-то основное. То есть вы хватаетесь за какой-то инструмент, бросаете его, потому что он становится сложным или приводит не туда. И, в общем, что-то никак, опять-таки, не про вас. Это тоже калибровочный момент. И один из самых главных, сделаю вам чуть-чуть больно, чтобы потом просто залечить эту рану раз и навсегда. Если вы смотрите на успешного человека, даже раньше равного себе, с кем вы вместе, допустим, учились или жили на одной площадке, и не понимаете, как он добился успеха, как он такой, который близко вообще не равен вам по изначальным способностям, по изначальным задаткам, по каким-то первоначальным ресурсам, и вдруг вообще непонятно. Вот это опять-таки туда же. Потому что тот, кто прошел по линии успеха, он шел, строя свой дом, храм себя. Он ничего не искал. Он взял маленькое зернышко и начал курочка по зернышку клюет и потихонечку-потихонечку все это дело начал складировать и создавал богатство себя, как ресурса для себя. Вот. Еще один калибровочный момент. Если, если в вас это хоть чуть-чуть попадает, то имеет смысл тоже задуматься. Если вы не видите возможность реализации одновременно себя и в отношениях, и в какой-то другой области. Не скажу работа, потому что... Ну, вернее, все равно работа, наверное. То есть если вы не видите себя, к примеру, счастливой женой и успешной бизнес-леди, или счастливой женой, и вы, допустим, занимаетесь какими-то волонтерскими программами, вам тоже за них платят, но это какая-то другая немножечко область жизни. Ну, все что угодно. То бишь вы не можете соединить себя саму себя самого не можете соединить эту часть себя и эту часть себя и как это тяжело выбросить какую-то часть себя и если они не соединяются вот так вот да не вщелкиваются пазлы не входят это значит что вы точно не знаете до конца чего вы конкретно хотите и как это сочетать как построить и там, и там все, чтобы это сочеталось. Потому что если бы вы точно знали вообще, что хотите про себя, вы бы точно знали, как эти кубики складывать. То бишь вы бы представляли, какую пирамиду вы хотите, приблизительно хотя бы, про что это. Вы бы знали, как складывать кубики. А это все про критерии а критерий про опыт. Поэтому, конечно же, если здесь у нас с вами сейчас в чате находятся молодые девушки, там лет 15, 16, 17, 18, вам можно просто послушать открытый вебинар и закрытый, ну, с закрытым... Вы можете, конечно, сходить, но чисто из интереса. Он, конечно же, настроен на людей, и он предусматривает всю информацию для слушателей, у которых есть жизненный опыт и понимание как минимум того, чего они точно не хотят. Хотя бы эти критерии у кого уже есть. И это необходимые, достаточные условия и обязательное да, для того, чтобы что-то в итоге получилось. Следующий критерий вам назову. Это погружение в какой-то один вид деятельности. Либо вы погрузились в домашние дела, либо вы погрузились в дачу, если вы мужчина, и там все только там дачу строите, либо еще что-либо. Либо вы погрузились в работу, когда вы стали однобоким. Это не как раздрай, как в предыдущем калибровочном моменте, а когда вы стали однобоким когда профессиональная деформация вас настолько уже зашкаливает, что вам жалко времени личного на что-то другое или вам страшно делать что-то другое. Одно из двух. Страшно, потому что вы там ничего не понимаете, а вот здесь вот я спрячусь за то, что я понимаю. И жалко времени – это уже трудоголизм. Трудоголизм – это зависимость. Ежели что, с ней тоже надо бороться. Она социально одобряемая, но жизнь-то ваша из чего состоит? Прожить надо жизнь, себя полностью, так, чтобы реализовалась и голова, и сердце, и тело. Если реализуется только что-то одно, ну... Чего это тут не то? И есть опасность пожалеть тогда, когда будет поздно. Вот, пока не поздно. Еще смотрим один калибровочный момент. Если вы смотрите «Мыльные оперы». Если вы смотрите мыльные оперы, то ваша жизнь в итоге превращается сама в какую-то... Вы ее превращаете сами в какую-то мыльную оперу. А что такое в мыльной опере опасного? Я не говорю про хорошие сериалы, которые сейчас снимаются, и я даже как терапевт рекомендую многие сериалы своим пациентам для того, чтобы они прочувствовали ну прочувствовали какую-то другую концепцию и как-то переняли ее, а вот мыльная опера она тем опасна, что в мыльной опере вечная надежда и вас приучают все время ждать счастья. Заметьте, я даже сейчас не сказала, что вы на это выбрасываете свое время, которое могли бы провести гораздо более приятно. Пойдите, примите какую-нибудь приятную ванну, мыльную, чем мыльную оперу. Вас приучают ждать, ждать того, что никогда не случится. И вас все время затягивают в это состояние. И привыкая к этому состоянию, просматривая мыльные оперы, вы привыкаете к этому состоянию в своей жизни. Сейчас бы я спросила, действительно это так или у вас или не так. Ну, кто хочет, тот может не ответить. Кто из вас поймал в себе это состояние, что он стал больше надеяться непонятно на что, после как раз мыльных опер? Напишите мне плюсики в чат. Ну и еще один калибровочный момент на сегодня завершающий. Это если вы вдруг в себе почувствовали, что вдруг чудом, каким-то плохим чудом, да, bad luck, плохая удача, вдруг успех и удача начали обходить вас страной. То есть вы что-то делаете, делаете, и все впустую. Делаете, делаете, а все в какую-то яму. Вот если эти моменты есть, то это тоже про нашу с вами сегодняшнюю тему. Итак, время у нас уже перевалило на первый час, поэтому сегодня. А, вот еще в чате, да, это люди реально больные. Заура, Анхелио, Тьфу. Ну и Заура хотя бы 30 этими ограничилась в нашем тогдашнем по просмотре, хотя было 100 серий. «Игра престолов» – мыльная ли это опера? Это великолепный психологический триллер «Игра престолов». «Игра престолов» – не мыльная опера. «Игра престолов» – учебник. Рекомендую смотреть всем. И рекомендую смотреть не как билетристику, то есть не как событийный ряд. Билетристика там самый яркий пример любимой всеми билетристики это три мушкетера, событийный ряд. Да, события, события. А Игру престолов, и же с ними смотреть как учебник по психологии и риторики. Так, завершаемся сегодня. В общем, мальчишки и девчонки, все мои любимые слушатели, я вас жду на нашем мастер-классе. Цель жизни – не найти себя, а создать себя. Мы научимся вычленять критерии, научимся приоритеты, значит, расставлять приоритеты в этих критериях, научимся понимать себя, научимся с этим что-то делать, и в итоге… Ой, что-то у меня зависло. Алло. Я здесь. Напишите мне, меня видно, слышно? А то у меня что-то... Ага. Угу. Итак, еще раз. Научимся вычленять критерии, делать там приоритеты в критериальной сфере нашей жизни. И научимся строить собственные храмы себя. Мы прекратим искать себя, мы реально себя построим. поймем, из чего строимся мы, что реально для нас, курочка по зернышку для нас. И если вы помните про шахматы, скорее всего, вы помните все эти истории, да, за какую цену были проданы шахматы, там всего 64 клеточки. И принцип был заложен, принцип геометрического, геометрической прогрессии. Да, увеличивая каждый раз в геометрической прогрессии на, каждое зернышко, на каждую клеточку зернышко должно быть а, в, помноженное друг на друга, ну, то есть квадрат предыдущего числа. Так и у вас. Вы начинаете с одного зернышка. К концу 64-х ходовки вы получаете количество зерен, которое для того, чтобы его получить, нужно было шесть раз засеять всю землю и собрать урожай. Вот такая прогрессия всего лишь в 64 шагах. 64, кстати, это вообще сакральное число. 64 – это, по сути, это предельное значение любого, любой технологии. Но... Об этом мы поговорим на других наших с вами занятиях и вебинарах. Сейчас я вам привела просто шахматы. Да. Итак, жду вас на наших вебинарах, на наших закрытых мастер-классах в школе. На сегодня люблю, целую Вика. Надеюсь, уже сегодня вы серьезно над собой поработали. Вы получили большое количество ключей и калибровочных, и огромное количество калибровочных инструментов. Поэтому желаю вам с этим работать. А кто реально хочет действительно из своей жизни уже что-то, какую-то котлетку, тех всех жду от души всем счастья и всего того, чего, того, что вам полезно, вот так. Все, люблю, целую, Вика.